Всем хай, с вами Крисал Майкрафта Сегодня мы uh, не играем. Я просто сейчас буду общать то, что я хочу сидеть на канале Рубрику. Осторожно, uh, а спойлеры. Это связано с киборгами. Это значит мне нужно. Много людей. Ну, как минимум 5 человек. И четыре сейчас включу первый который первый который будет будет тут стоять и озвучивать э, боим то что рефери а другой э, который боец боец который сражается с другим это по счету уже второй человек а потом мой бойц а потом мой бойц должен который против этого это уже три человека четвертый человек это хозяин другого бойца Пятый. Это продавец, которого так будет сажать, ой, говорить. А, говорить сумму. Сумма у нас будет в деньгах, ну, в монетах. Например, мас. Восьмой стак и, и как там Алмаз и наковаль. эффери, должен много вот так раз сделать ну, за стенками. Так, берем, делаем и 5. вот так делаем, пишем 5 тысяч. Получается, у меня сейчас в инвентаре. Сейчас. Получается, что у меня в инвентаре более 50, 100, 150, 200, 300 здесь 250 тысяч это 300 тысяч и 300 320 тест 24 ну типа это вот так а Представьте то, что вот у меня есть деньги. А, тут стоит продавиться и говорит то, что, что вам нужно. Ну, пишет. Тут пишет все такое. А, вот тут он, я вот так говорю то, что, например, будет вот этим связано. Я говорю то, что, например, деревянный меч. например он стоит 5000. Я даю ему 5000, он мне дает меч. На самом деле будут меньше, потому что будет монеты не только в 5000, это будет 100 рублей. Потом а булыжник. Ой, Кань. Камень он будет в тысячи. Железо будет. Ну, я сейчас все досаду и золото. Золото. Так, у меня 5 купюр. Это 5000, тысяч, 4000. Это 5000, 4000, 2000, 100 монет и 10. Вот такая валюта будет. Это будет вот так связано. А потом, представьте то, что мой победил человек, робот Кибер. А он к нам подходит и дает, например, на 10 рублей. 10 монет. Я беру, иду с этими монетами, что-то делаю. Покупаю, я могу купить любую тут запчасти. Значит, это будет, например какая-то запчасть, чтобы починить все такое. Я так иду к свою базу, ставлю сюда свое киборга, беру запчасть, у меня еще будет свое... вот это, как гаечный ключ. Гаечный ключ. Я так беру, так-так-так, хоп, Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп и все. это пропадает. Ну я это сейчас сам уберу. И я я дальше иду на бой. Все понятно, все понятно. Для этого мне нужно пять человек. Я уже есть. У меня осталось четыре человека. Четыре. Поэтому, не, не смотрите, какие у меня все плохое тут, не очень красивое здание. но думаю, сойдет. Ну, мне нормально. Потом здание будут, ну, арена будет все лучше и лучше. Следующая арена, например, будет там, далеко-далеко. Но это не сейчас. Конечно же, потом у нас будет вот так то, что сложное. Сражают все, кто выиграл. Идем домой. Я за кадром включаю Миренное. И как раз он все исцелять. Ну, учить. Ой, это не мое место. Вот так вот. Это более короткое видео. Поэтому пока. Всем пока, пока.